Нам с вами нужно посмотреть на мир Ванахейма. Он очень интересен с точки зрения познания, с точки зрения понимания, почему силу мы можем брать только от этого мира. Именовать духов и богов природы для взятия этой силы, это вера глупости, потому что так написано в системе. Мир Ванов он всегда существовал сам по себе. Он никогда не был связан с законами, с космическими силами. И действительно, природа живет сама по себе, у нее свои внутренние часы, она знает, когда ей засыпать, когда ей просыпаться, когда плодоносить, когда собирать урожай, когда этот урожай зачинать. У природы все эти алгоритмы есть. Нуждается ли она в руководстве? Да никогда в жизни, когда эта природа нуждалась в руководстве. Там все есть, в природе есть абсолютно все, все формы, все виды, и живого, и неживого. И закон магически говорит, если ты хочешь в этом социальном мире, в мире человеческом преуспеть изобрести что-то новое, чего не было здесь раньше, оглянись, в природе это уже есть. Просто найди и воссоздай. Воссоздай, и ты будешь тем, кто и угоден природе, и угоден системе, потому что ты системе даешь что-то новое и не нарушаешь правила природы. Природа говорит, я всех своих детей уже родила, я долго их рожала, несколько миллионов лет. Я уже к этому моменту воспроизвела абсолютно все. Если ты, человечи, не будешь моих детей уничтожать, а будешь как один из элементов жить в этом мире, то все будет достаточно хорошо. Но помни, человечи, так же говорит Земля, если ты уничтожил какой-то вид моих детей, будь готов занять их место. И поэтому так много появляется нынче людей-тараканов, людей-крыс, людей, больше похожих на животных, которых он истребил, чем на самого человека. Поглянитесь по сторонам, да? съездите куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, посмотрите, как это там все происходит. Это правило, это правило такое природы. Да? Она говорит, нет разницы для меня между человеком и тараканом. Нету для меня разницы между человеком, волком, волком, собакой и собакой, и слоном, и муравьем, потому что это все мои дети. И живые, и неживые, и в физическом теле, и не в физическом теле. Все, чтобы я произвожу из себя все в этом мире нужно, и только я могу решить, чему здесь быть, чему здесь не быть. Человек не всегда понимает свое правильное место, биологическую свою роль в этой цепочке. Иногда совершает ошибки, серьезные ошибки, и тогда в этот момент сила уроза у него прекращает быть. А без силы земли, увы, ты можешь быть семи пядей во лбу, но где ты будешь себя реализовывать? Тебя будут гнать с любой земли. Земля Даже люди в народе говорят, земля его не носит, не носит она его на себе, потому что она его отторгает как какое-то инородное существо. Это очень важно понимать. С землей надо договариваться, потому что мы тут не хозяева. По закону, который сформировали не мы, а сформирован был для нас, Огненная сила, попадая сюда, в пространство Мидгарда, гарантирована ей землей по закону, по договору, по браку между богом света и землей, гарантирована, что людям сообразно уровню их прав будет даваться энергия, энергия для реализации. Но если земля отказывает человеку в этом праве, это говорит о том, что он совершил что-то ужасающее, Такое, что никакими правами не обеспечивается, никакими правами не подтверждается. Осквернение природы, воды, земли, нарушение экологии, совершение действий, когда начинают погиб, гибнуть целые виды, ложатся тяжелейшей кармой и на самого человека, и на весь его род. Ярким примером, я уже на одном из занятий рассказывала об этом, другой группе, полагаю, да? но ну, может быть из присутствующих слышали. Ярким примером такого несоответствия вибрациям земли является, что у человека что-то случается с ногами. Как минимум это артрозы, артриты и так далее. Да? а Как максимум это Кармическое предопределение для удаления конечности, то есть бывают такие семьи, в которых у мужчин обязательно что-нибудь с ногами случается: то он их сломает, то они отрежут, то у них там перережут, еще что-то. Это как раз и есть показатель о том, что они не имеют права брать силу этой земли, они настолько ей неприятны, что она ломает их, она их отторгает из себя. И если такое проклятие ложится на весь рот, выкупается оно крайне тяжело, обычно с серьезными кровавыми жертвоприношениями выкупается так, так, такая порча. Но бывает, успокой вас бывает крайне редко, потому что земля очень милостива, очень милостива. Если ты совершил какую-то ошибку, она тебя, конечно же, накажет, но не настолько, чтобы лишать тебя жизни. Раньше, да, раньше были, конечно, совсем другие законы. И друиды следили за этим очень сильно, чтобы священные рощи не оскверняли, чтобы священные источники воды не осквернялись. Когда друиды пропали, конечно, стало все немножко по-другому, и земля уже не дает нам тот ресурс, который давала раньше. Да, мы вскрываем ее вены для того, чтобы вытащить из нее нефть, но она взамен забирает очень много того, чего могло бы принадлежать нам, но не принадлежит. Например Память прошлых воплощений. Не хилая жертва, родовая память. Слабо этим, беспамятности своей мы платим. А почему мы платим беспамятности? Потому что когда отрезается урус, мы не можем достигнуть своим сознанием ни сюда, ни, соответственно, ни сюда, а вся память хранится здесь. Сознание человека замирает в мире Мидгарда вот здесь, вот. он является, становится просто таким маленькой фабрикой по выработке времени. И этим временем пользуются все окружающие, ему ничего не достается. Он не может своим сознанием сместиться в будущее, в мир Монахейма и установить контакт с природой как с частью самого себя. а с ней, и, и, и себя впустить как часть ее, ее, ее, ее же, и соответственно маятник не может коснуться и в мир Йотунхейма, мир сплошной памяти. Есть винчестер, в котором записывается абсолютно все, что было с тобой и с твоими родичами за много-много-много-много-много тысячелетий назад. Какова была бы ценность, если бы эта память у нас была? Каким трудом приходится ее выковыривать оттуда, и не получится, если земля не даст тебе для этого силы, не даст тебе для этого соответствующее добро. Поэтому чем больше мы ее уничтожаем землю, тем в большей степени для нас закрываются эти возможности. Да, вроде бы как цивилизация растет. Цивилизация развивается, и мы в этой цивилизации в иллюзии достаточно хорошо живем. Но давайте подумаем да, над такой простой фразой. Получается, у нас сейчас выходит, что как животные, вот истина, как животные, питаться экологически чистой пищей, жить вместе, месте, в которое я тебе по нраву, которая тебе по сердцу, которая тебе нужна по здоровью. У нас, как живут животные, да, в своем ареале обитания у нас могут жить только очень богатые люди, вдумайтесь в это, как животные у нас могут жить только очень богатые люди, все остальные даже теперь на, на это право свое решились, они вынуждены жить там, где получается вот в этих вот высоченных коробках, есть чего дадут, а ничего нужно организму. Лекарства пить те, которые дали, а не те, которые природа предлагает человеку. То есть мы отходим от природы как еще дальше и дальше, предполагая себе ошибочно, что мы ее покорили. Но стоит природе сделать вот так вот плечиком, и Гавайи ушли под воду. Она еще раз вот так вот сделает, да, и половина индонезийских островов не будет и так далее. То есть это иллюзия и что с природой не надо устанавливать контакт. И вот руна Уруз, пробуждающая, которую мы пробудем в себе, она позволит нам вспомнить, что это такое. Сознание дотянется сюда по Урузу, оно начнет стремиться вот сюда, в мир Вана Хейма. Мир, в котором живут природные боги, боги стихий, боги природных богатств, которые прекрасно существуют и без человека. Прекрасно, Но поскольку человек есть часть природы, и тот человек, который почитает природу и соглашается с этим, попадают в сферу их внимания. Легенды и мифы рассказывают нам о том, что боги закона, асы, живущие в Асгарте, к какой мы с вами скоро дойдем, а именно Один и все семейство, вели тяжелейшие кровопролитные войны с ванами. Аса и Иваны бились в двух битвах, и никто не мог победить друг друга, силы были абсолютно равны. В конечном итоге это заканчивалось перемирием, на определенных условиях, в которых асы оказывались хитрее. Но они же умные, они же законники, а Иваны оказывались сильнее, они просто оказывались сильнее, они не ведают, что такое хитрость. С одной стороны, эта простота им вредила, а с другой стороны, она позволила им сохранить мир природы после Рагнарёк. И пророчество говорит, что если даже Рагнарёк будет и а не был, то сохранить мир природы в неизменном качестве. То есть природа не пострадает после гибели богов и игр людей. И природа выживет, выживет в ее прекрасном первозданном виде, практически не потеряв ничего из своих возможности. Легенды также нам рассказывают, что за право управлять миром Ванахейма бились почти все, то есть это такой предмет вожделения, мир Ванахейма. Самая прекрасная богиня Фрей из Ванов, самый великолепный замечательный и шикарный бог Фрейер из Ванов, самый богатый бог Нью-Йорк из Ванов. Понятно, что они являлись такой точкой приложения интересов очень многих, и старые ютуны за них бились, и асы за них бились, и альфы за них бились, и цверги за них бились. За них бились абсолютно все представители раз но как говорят легенды, в большей степени они согласились заключать договорные отношения именно с богами. Выбор сделали в пользу богов закона. А. И к этому выбору мы тоже с вами подойдем, мы точно так же, как и они, будем входить в этот выбор. Но сейчас наша цель другая, если мы родились на этой земле, если нам позволено здесь жить до сих пор, это говорит о том, что какое-то право на эту силу мы имеем, И это право надо восстановить. Но это никогда невозможно восстановить силой. А женщину можно, конечно, завоевать, можно ее захватить, удерживать ее рядом с собой силой, но любви не будет и ничего она тебе делать просто так не будет, потому что хочет. Потому что должна да, а потому что хочет нет. Земля это как та женщина, да, ее можно конечно покорить и завоевать, но толку от этого не будет никакого. Каждая улыбка будет выдираться с войной, да, каждый жест любви с напряжением, феху огненная мужская стихия должна соединиться с, женской уру, с женским урузом, с женской вановской энергией для того, чтобы что-то родилось и для того, чтобы в вашей жизни что-то родилось, для того, чтобы у вас появилась собственная судьба, собственный вирт, собственный канал связи со своим богом, собственная личная трансформация, в которой не может плестись никто, одного феху недостаточно. Нужно еще права пространства, на котором ты эту феху будешь реализовывать. И вот Урус будет вам показывать, что вы имеете, на что вы имеете право с точки зрения матери, с точки зрения земли. И поверьте, сила эта, и уровень прав, который она дает, ну не меньше, чем прав, права, которые дают феху. Потому что сколь угодно у тебя могут быть права, право на власть, но перед кем ты, будешь, кем ты будешь властвовать, если будешь жить в пустыне, кем ты будешь властвовать, если будешь жить в тайге, властвуй над тиграми или волками, может получится. То они, конечно, согласятся, чтобы ты на них, под ними властвовал. У тебя может быть огромнейшее количество, например, права на деньги и возможность на ресурсы, у тебя есть участок золотоносной жилой и а, нефтью, которая хранится в резервуаре в несчетном количестве. Но как тебе ее достать? То есть, может, право-то у тебя есть, а вот возможности достать нету. Соединенные Урусы Феху как раз и покажут метод приложения, момент приложения, точку пересечения этих возможностей и зародится нечто новое. Поэтому вторая сила, вложенная человека, сила Уруза, сила права на энергию Земли, право на Землю, право на силу. Постарайтесь понравиться Земле, чтобы она вас не отвергала, чтобы она вам показала источники ваших возможностей. Поверьте, если на этой земле кто-то и родился, то для него уже уготовлен ареал обитания. Самое главное, чтобы его не нарушать. Люди, они, конечно, животные такие достаточно странные. Да? Во-первых, они стадные. Вот. Но иногда бывают исключения, то есть они, конечно, любят осёдлый образ жизни, но встречаются еще и кочевые люди. Да? То есть в нас вообще, если так вот оккультно разобраться, в каждом человеке, вообще во всем человечески проявлено весь животный и весь растительный потенциал, который есть в этом мире. Просто в каждом чего-то больше, чего-то меньше, поэтому биологически мы все такие разные. Найдите свою силу, которая вас поддерживает, найдите свой аналог в мире живой природы. Мы с вами долго по этому поводу уже как-то разбирались на других семинарах, например, на поиске своего тотема, да, ваш тотемный знак. Это как раз и есть ваш оккультный брат в мире природы. Найдите его, и ваша связь с природой станет еще сильнее, и в большей степени появятся и ваши права, и качество вашего характера. И сила у вас, естественно, точно так же возрастет. Поверьте, мать никому никогда не отказывает в праве жить на этой земле. И если, повторяю, если кто-то родился, значит, ареал обитания для него уже предусмотрен. Самое главное не нарушать свой. Да? И не обижаться потом на мир, что ты, будучи зайцем, завел, зашел в ариал обитания волков, а тебя съели. Ну, так бывает, волки питаются зайцами, это нормально. Да, поэтому точно знаете, где ваши родичи, где, ваш, где вам место, да, можете ли вы кочевать или перелетать, или ваша природа требует оседлого образа жизни, примите это качество в себе, и от матери вы получите все, все то, что вам нужно для жизни, именно для жизни, для здоровья, для изобилия, для потомства, для счастья, для удовольствия. Ваны, они боги, которые культивируют счастье, они не понимают, как можно жить в несчастье. А человек он такое существо, которое с одной стороны стремится к счастью, с другой стороны активно от него бежит, потому что форма счастья имеет для нас значение. Имеет для нас значение. Мы здесь будем реализовывать свои собственные потребности и свою собственную натуру так как, нам надо, так, как нам надо и необходимо, но просто мы никогда, ни на одну минуту не должны забывать, что делаем мы это на чужой территории, мы здесь не хозяин есть другие хозяева, попробуйте это почувствовать, что на этой земле есть духи древние, очень древние силы, первенцы земли. Вот они истинные хозяева, а мы так последующие. И если мы это будем понимать, что с уважением надо относиться, место, которое тебя приютило, не вести себя как тот иммигрант, который приехал на чужую землю и начинает разбрасываться едой, да? А понимать, да, это чужая земля, да, здесь существуют расы, которых мы не видим, которых мы не понимаем, но это вообще не означает, что мы должны относиться к ним по-свински. Просто на одну минутку допустите, что рядом с вами живут силы, которые очень страдают от вашей небрежности. Будьте аккуратны. В этом качестве вы еще больше дисциплинируете в себе качество воина, о котором мы говорили сегодня с самого начала. Бдительность, внутренняя дисциплина, она имеет отношение не только к самому себе, но и к окружающей среде. Прежде чем что-то делать, подумайте, что вы делаете. Прежде чем выкинуть мусор, там, окурок или бутылку мимо урны, подумайте, что вы делаете. Прежде чем заехать в лес и оставить после себя горы мусора, да, подумайте, что вы делаете и так далее. Да, обратите внимание на природу, обратите внимание на, её, на то, что она живая, что она живет по своим законам. Мы иногда вмешиваемся в эти законы и делаем ей не то, чтобы больно, а как матери ребенка, который обидели, а она ничего не может сделать. Ужасное чувство? Ужасное чувство. Вот. Помните, она это переживает.